Тот самый, который убил 80 азербайджанцев. Ко мне не очень могли подходить, чтобы дракон устроить. Также интересно, что несколько раз были ситуации очень конфликтные у меня. Если пройтись по городу Шуша, посмотришь на здание,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 и другие, как они убивали, как один убил 10 азербайджанцев, 9 азербайджанцев, и десятая была армянская проститутка, женщина. Ужасные истории там. Да, там полно всего этого.